В этом видео я хотел бы принести извинения Александру Сиваку за то, что назвал его манипуляционным мошенником в одном из видео Как начинала татуаж Нечаева. Этот момент мы вырезали, и я готов был ему юрист готов был э, оформить мировую, потому что я был неправ. И использовать слово мошенник это уголовная статья. Естественно, я не мог даже в контексте прибавление манипуляционные. Сейчас есть постановление суда, по которому мы обязаны выпустить опровержение, и мы бы сделали это и без суда абсолютно. Но вот хотелось Александру Галочку, что он выиграл в суде. Непонятно почему. Потому что тут он как бы нас заставил. То мы сами хотели. А тут он это это не важно, мы, мы бы сделали это и так абсолютно нормально, как бы у видео, там, где мы называем, я называю его мошенником, оно уже удалено. Я приношу свои официальные извинения Александру за то, что навесил на него этот уголовный эпитет абсолютно незаслуженно. Я этого не имел права делать и надеюсь, мои извинения будут приняты. Теперь, что касается вообще ситуации, связанной с этим видео и с тем, что Сивак ведет себя крайне, Александр Сивак ведет себя крайне не экологично по отношению к клиентам. Он манипулирует. Он обманывает, он ведет себя, он не, не, не держит обязательства. Это Человек, которому я не рекомендую верить, основываясь на опыте взаимодействия, которое было у меня с Леной. Естественно, он никакой не мошенник, пока его вина не доказана. Но вести с ним дела я крайне не рекомендую. Александр, надеюсь, это опровержение будет принято в достаточной мере. Если нужно, пожалуйста, у вас есть мой телефон и можете написать в контактах в комментариях. Я спокойно досниму, если вас вдруг что-то не устроило. Есть какие-то комментарии? Да, вы можете, если у вас есть какие-то комментарии, оставить их в, под этим видео. Как называть человека, который ведет себя нечестно, человека манипуляционного, человека, который склонен к обману, но при этом не переступить уголовный кодекс. Пишите.